Всем привет, за Макс Риск. Плохие новости о том, что на компьютере вообще нет звука. Есть только микрофон и все. Все. И не слышите никакого звука. Придется так записывать. Посмотрим, Можно потом как то исправиться, Если нет. То... Эх, потом посмотрим, что будет. Опять. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому-то жалко наш канал, и вступайте в руку в Brawl Stars, также покажу канал, а, спонсора, как она у у меня тоже нету звука, ладно, тогда будем только микрофон и всё уже за шутка, загрузная. В общем, рекомендую канал Макс Риск, смотрите. А значит, Макс Риск на русском можете найти или Макс Риск на английском. Подпишитесь, вот баня и тут скрытый аватар, узнаете потом если Приятного просмотра. <смеется> Не работа, ничего. На телефоне остается. А потом, давайте потом телефоним пока мы будем еще редко снимать. еще. На этом мы будем новости, чтобы потом этим типа, мы рекомендуем наш новый ролик с телефоном. С планшетом. Кстати, да. Кстати. Между прочим. Что лучше купить? Телефон и планшет. планшет. Или ноутбук, или ПК. Дорогие. Может оставить все же там, наверное, все крутой. Ну, ну, можно купить, знаете, что. Так, говорили там цена за планшет такой эконом класс 2000 рублей. Это прям 1000 гривен. Это круто, кстати. Если прям такое будет, будет фантастика. Принципе, ну, все как покупать, знаете, не компьютером. А что другой покупает, ну, планшет скоро его вырвем ладно, буду с ним пока что без звука посмотрим через 10 лет как не подождите а почему через 10 меньше через год реально через год давай через два через два года ну может ну, уже два года прошло не закончил сколько мы найти 3 4 первый год 4 года Не считать не, ну скорость 4. 4 года канал Кстати, я праздновал, когда был один год, так все пойдут. Второй был год. Я праздновал. Вау, вау, круто, круто, круто. Третий год я уже начал снимать побольше роликов. Так скажем. Очень нам понятно. Нет, стоп, а что ты выигрыш, А чё он выиграть должен? Нет, блин. А, -а, -а, -а, -а куда пошел больше? Блин, я себе жартую, а ты нет, ладно. Ну, в общем, прикольно будет, если еще микрофон будет не шуметь, то я могу без лука. жаль, что нельзя пересмотреть. Но если я зали ролик, на я, я залил ролик, вот на телефоном посмотрю, послышу, как-то все будет. О, забудьте слава монетами, это шикарно, долго катка с ним будет отличная. Так пошли в одиночку, там квест, командчик Давай самое Почему? Потому что у нас тут барный текст. Он как-то нас до да, 18 тысяч. Блин, у нас бросил. А ну как, куда ступал? Что за дети? Это что? Меня каждый день. Пошел он. Стоп, э, пошел он. <laughs> Забрал нашу товарища. Он вернее, а? а Ч ⁇ Вице-президент. Ну, я же президент сейчас... Золотой команда. как то называется золотой команда? Че, не отъехал я. Затем против подписчиков. Мой подписчик. Че, не тут лидера? Стоп. Есть только вице-президент. Заброшенный клан. А. пора возвращать подписчика назад на базу а то его воруют мы сами как будто ютубер который ворует подписчики а то вы беженца мы такие и ко мне в город вы, вы как там у нас леш блин подписка лайк стива блин я снимаю так смотри значит я буду с китая я буду россия да буду россия почему потому что там ну а блин почему бы нет папа так мы будем за россии значит играть в россии собираемся, берем ну по нему россия большая страна наша большая, большая территория но ну, я большая территория, значит сколько сколько у меня эти каналы столько канал поэтому я россия но дело дрянья но немало населения, но скоро время будет больше как я понимаю Пошел, Воу, вау вау вау вау воу, воу, воу, иди сюда, Бэм, ненья, прям ресконс, слушай. Ты насмотрелся, Макс, а риска лишло мне? Иди сюда. Иди сюда, блядь, Бэм. Йоу, сразу же. Ивань, такие, что делать? Да, друг дружку побьеваем, а потом Макс С будет баловаться. Ага, вот сейчас. А ч ⁇ без звука, если прям микрофончик просто маг, без шума, ну я могу так продолжать, мне нравится. Можно посмотреть чужие ролики. Да, я тоже смотрю чужие ролики. Ну что, а вы смотрите, я что не должен смотреть. Я же снимать, снимать, снимаю, Мать. Подписчики, я что, только снимать, снимаю, снимаю. Мать. Не, это не мое. Я должен... Ну, ну, хотелось бы, конечно, да, на снимаю и смотрю. Чужие ролики, там шум был. Нет, нет, нет, нет, и сказал нет, я сказал нет, иди сюда, думал, думал, сюда а, все, все, все, я понял. Ну что, иди сюда. Не, иди сюда, блин, больно, больно. Давай, давай на, на бибим, вообще, вообще. Непослушный, биб. давай на биб, давай, давай на биб, давай. Эээ, слышь, какая Тима, слышь? Бэк, я могу, блин. Виноват сам. Тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю. Лайк канал закреплен в комментариях. Также ТикТок. А что вы TikTok лайк канал? Я вам сейчас покажу. А, не подгубна голова. Зато он тоже умер. Вот так вот. Если сам виноват, то я забираю душу. Один человек остается, потому что он умер. Ну, понимаете, что такое? Пишите в комментариях, что такое умер. И теперь мы, офигеть, рекламировать игру? Ну, ну, ну, ну, ну, это не моя игра. Это не моя игра, поэтому подписывайтесь на канал Супер Риск. Не моя игра, конечно, но прикольно. Прикольно снимает. Так, закрой, на любой ролик на мой свежего. Туда же лайк не посылал, слышь? Во, во, во, вот так вот нужен ролик запусь, я понял чего-то вот он еще там социальной сетевой ссылки лайка на я там потом добавляю по добавляй заходите там что-то классно ой О, блин ну что ж по холвиш ну, ну, ну послушно между прочим был. хочу узнать честно но... ладно ладно ладно ладно ладно, ладно. М -м -м -м -м. продаю канал М -м -м -м, да сейчас на мои Ладно. Это ролик будет память нашему каналу. Я буду поднозливать. В чате ролик. Новый ролик. Опа-на! Опа-на! Блин, знаешь, подписку лайк не видел. Йо, бро, вот загоняй. Ну, флеш, флеш, моп. Может, мог подразнить его, да? Давай. Вот, подписчикам. Барликек, серьезно, важен. А ты его сфоровал один. Злодей, президент, выйди сонечко. Мяу, мяу, мама, мама, мама, мама. Я не знаю, что я сделал. Такой, как это так? Ты пошел. Круто, я стал сильнее. Это почему? Так потому, что я рискнул. Мяу, мяу, мяу, большой вон. сюда, блям, красава. Мне понравилось как-то с тобой. Так чтобы им показывать лицо, да мы почему? бы не чтобы напугались? Я буду вот собирать все баночки, потому что банки это сила, ну все уже прятаться. Не ну, в принципе можно нычку. Ну да, девай. Ждать. Ладно, ждем. Мяу. <соценно> Ты где? О, я вон на улике кататься. Ну, ну, о. о это кто? <смех> угадай, <Бравлера. смех> Угадай, А, Нина. Я думаю, это Шелли. Но, Нина. Окей, ищи, ищи меня. Давайте подразим чувака, потому что реально скучно сейчас. Итак, центр видно. Такой... Тира, слишком боится. <смех> он прям боится. <смех> Угадай или не угадай, да? Игра Челлендж. <смех> Хопа, А я не то а Ты просто будешь бы кашить нормально! Лол, ой! Нормально, нормально! А то спалился, я бы сразу врубил. Я не знаю, чё, что ты едешь там. Давай уже выходи. Ладно, я просто буду ждать, потом сразу ульту и сразу тебя вы. И буду просто умирать. Будешь говорить. говорить, где он? подскажет там принципе. Нет, нет, не бери этого. Но ой нашел б мишку. Прикольно что. Ну смотрите, он прям мышку мыш миш миша в стену миша не успел, а я такой ба, бля, тиран тун у нас на чё-чек брал стаса теперь надо выйти крым там антоп лупа начинаем получается мы это я богач я куплю потом прокачаем куплю потом бизнес в robloxist во вообще топ-10 игр скоро выйдет ролик и там на первом я буду спорить на первом месте есть игра по названием roblox Бизнес. ты слышал такое хотя бы раз в жизни. Роблокс бизнес. Так тихо-тыха тихо, ты там. А! Вот скотына, блин. Русская скотына, блн. была блан, успокойся. Ну я хоть на ульту схопил ушел Мяу! Трус, блин. Мяу. а а нет, о, о, битва, битва, двум двум бам, бам, э, бам, три, три, мы все собрались здесь, мы все здесь сбили, тыка, тыка там, короче поймаю, битва, битва, я буду ждать, почему я? Нет. Нет. Нет, нет, не, не, не, не, ой, ой, ой, тихо, тихо, тихо, спаси, чайечек, кофе с молоком, покупайте, все хорошо кутином блин я буду отдавать жизнь потому что я слабак а он меня сейчас будет убивать тихо так успокойся а кто на кого глешь блэш блин это же так хочу а э, тиму не нужно давай тиму давай тиму давай да это раздела на тиму захотели слышь я кот тоже буду врубать перехончику ждать когда кто согласится когда сразу одну вырублю чтобы он набился ну потому что зато весь контент слушайте 3 на 3 1 1 1 Здесь прячусь. А -а. Итак. Первый раунд. Кого вырубаем от вас котину? Окей. А нет, тут между прочим, шикарно. Но... Ну... А что думаешь, третье место? Что думаешь, второе место? Да пошли вон, первое место! Почему так? Потому что топовая нычка. Топовая внучка. Кто говорит песни? Топовая нычка. Ага. Я понял. Певца Пиши в комментариях. Я в том стечку отметил, чтоб ты угадал. Вот так вот. Это челлендж. И будет получать робоксы в робоксе. Или же гейм буду вам 12. Ну если напишете. Потом, когда мне исполнилось 18, через буквально не 6 месяцев, а 4, а 3 месяца и все, друзья. Я вам задолню гейму к 20-летию. Так что нам ну, будем на ушали, да? Покажите. Скажите, вы ушали. Шалит кон. Шали, шали, шали. Супер. Шалит кон. Тунзин. И замедляд ворован на 4 секунды. А шутка, можно выбирать, отлично. Но у нас нужно подписчикам больших слов найти. Очень, я не даю ему, как я понял, но я не могу его никому, боюсь как-то терять, давать ему доверие. Ну, сразу. Хопа, на обман канал, удаление канала. Значит, пошли. Береги по ты в школе или что там делаешь наш не ролик. А, подпишись на канал сейчас. 99 уловлов. Будешь смотреть на позор, чувака. Хай ему отомстит Бог, Бог. Хай ему отомстит Бог, Бог. Хай ему отпустишь, Бог, Бог. Хай про... Проиграй. Я тонко-то тонко, я же говорю вам. Чтоб не мгдешь, так я Так я же... Я же ему там дал наполню получа наполня понятно так что я брау стар захочу пополнить правильно? я вспомню эту песню брау старсы играли все брау старсы играли все брау играли все а я накажу это дал шанс а брау стар сыграли все музыка музыка помните музыку эту потом мы ведем музыку напомню мы первая смерть вторая смерть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 Нет музыки я вот так музыкантом. На! На! На! Я знаю, кто выйдет Я знаю, не не я if éléments комментарий, канал. Тоже влиfahren. О, точно. Я что он что провел стрелы Не воль ну общем трезвень. Так, а теперь я описание. Давайте посмотрим телеграм. Я забыл про него. Сейчас вводи телеграм. Вы так скажу. Трус, бля. Ты бы назвалеся понял Понятно, тебе не на выход дабром. Что делать? Он его реально раздразнил. Ладно, смотрите ролик. Очень паук против мухи, паук, муха, паук слишком дразнюка, муха такая, ну паук еще тупенький, как я понял, красава муха, паук, паук, о, давай, почему ты проиграл, потому что не стримый ролик и не понимал весь своего, так, а теперь сейчас скопирую кошкачку добавить там без курта, Делеграм, а что, а стоп а кто макс риск за тамс риск один телеграм это мой не понял я я я сейчас зайду дам да прям сейчас все будем говорить пошел вон с нашего телеграм это макс риск я хочу ему телеграм так сейчас э, в закрепленном комментарии прям сейчас мне кое-что интересно. Так, чай об этом. Телеграм Пусть. Чао, пустой. Чам, пусть стой. Чао. Пустой. То. Пустой. Не понимаю, почему так ускочит? Ну, седьмой место блин. Так открой мне телеф. Аааа, грам. Телеграм. резинился макс риск и 5000... а мы это чувака это... кинул его очень уходим с такого так, это, это это не мой план опонят. Так, а теперь дискорд. Скоро захожу в браузтарсе. Все обманивают, непонятные информация. Телеграм есть? Телеграм есть? Нет. Сделай мне его! Сделай! дела какая музыка. я думаю он нравится мышки ту. это а, нет колонки мышки. я не знаю кто ты кончишь то не хватает так ссылка. я вам не покажу потому что это нужно переходить ссылка закреплен в комментарии в дискорд так как там Тело г Раз Рассылка, Twitch. Покажи. Ну, ну. Так, считал Twitch канал. Instagram. Max Макстрит, макс риск макс риск макс риск все Макстрит, все Макстрит, Макстрит, так, так Макстрит, Кстати, ты можешь Макстрит, Макстрит, Макстрит, Макстрит, Макстрит, Макстрит, Макстрит, такое? ага, ага, ага. Ну можно не сакун нормально. Так один twitch 2 Instagram 3 vk 4 Facebook 5 Telegram 6 лайк like. 7 тикток 8 дискорд запасной дискорд 9 там, может быть должно что нужно еще а как-то 9 как-то мне нравится хочу десятку всем за просмотр с Макс Риски даже снимать без звука Потом в будущем давай мои клипы, треки, игры, посмотрим, что будет. Я верю в свое будущее. Ты О. Офигеть. Так, я хочу знать. Так. Футбол хочешь. Во что мы с Максом? Мы все с Максом риском играем. играть. О -о -о -о. Я знаю, скажу. <смех> Блин. Напишу тогда макс максимальный еще в комментариях что ты думаешь надо блин внизу а ч а, браузер почему так мало Не такой Так, друзья, представляю вашем вниманию Макс Риск. Что за фигня? А, представляю ваше внимание канал. Макс Риск. Я в шоке. Это портал. Это новый шок. Как отловить? А, как это? Здесь нельзя разместить объекты, знаем так. Так, что делаем? такое? Как Майнкрафт? как взял? как тогда? В общем, я буду будущем буду строить, если вам понравится карта, я буду пр продолжать. Ну, вроде бы, легко, так, сетка, что Давай. У меня выбрана точка появления. Точка появления. Окей. максимум блин не нормально маленькая карта разработчики дом поняли почему шапку все изменили поняли Только Тут это будет пьяндривать, что такое. Не, ну классная идея И Еще будет класс если так. То есть мы там, блин, нельзя трогать, да? ну классно. О. Что-то происходит. Оружие дожалко, что тут нету. Что поставить. В общем, знаете, да. Холодные игры. Типа мы потом карту разбирать. Только не забирайте эту идею. Ну-ка. не хочу, склеито он тоже не хотим. В общем. классная идея, офигенно. Так, начало в эту сторону, потому уже поиграем. Шу. Ну, это, мало, то, что -то ну Значит, это класс что а что получается, но.. Ну. Ну ладно это игра на заплощадку, я понял. О, вот это же что-то может там самойти, Ну, вроде что-то получается. В общем, клево, ночка, клевые игры будут. Так что присоединяйтесь. А мы закончим. Все будет по размеру, самый макс риск. Карту буду строить, не знаю, как вам понравится, но вроде бы на кайфована. Ну, хай какая то В принципе, да. Всем удачи, пока.